Друзья, всем-всем-всем добрый день. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, психофизиолог, лайф-коуч. Сейчас с вами в коротком этом эфире покажу некоторые интересные вещи. Для многих из вас это будет повторение и осознание, а для других это будет открытие. Сегодня вы знаете, что мы живем во время так называемого коронавируса. И, как любой другой вирус, является низковибрационным элементом, сущностью такой, да, сгустком энергии. И наука доказала, что в закнутой магнитной структуре этот вирус имеет резонанс примерно 5,5 Гц. 10-15. 5-10-15. Средние такие вот данные дают наука. И когда находится такой вирус, любой вирус, я сейчас говорю про вирус коронавирус, любой вирус, находится, когда он находится в такой магнитной среде, он воздействует на другие магнитные излучения. Я думаю, вы это тоже знаете, погуглите, кому это интересно. Поэтому те магнитные излучения, которые дают более высокие герцы, естественно, там вирус гибнет. То есть, начиная с 25, 20-25, вирус начинает гибнуть. Теперь давайте разберемся, как нам, людям, повысить этот... Эту величину этих герц. Об этом я скажу чуть позже. А сейчас чуть-чуть больше скажу про научное исследование. Наука давно уже начала наблюдать, что в нашем пространстве человеческом энергетическом идут какие-то сбои, нарушения. Нарушение энергетического баланса внутри каждого человека, между людьми, соответственно, это сказывается на большом энергетическом балансе всей планеты. Сюда может относиться личное наше нарушение энергетического баланса. Это усталость, хронические заболевания, нервное пренапряжение, злость, агрессия. И именно поэтому, как вы заметили, много сегодня коучей, консультантов, энергопрактиков, которые дают вот такие разные практики, чтобы люди отключались от тела, от напряжения своего и уходили в какие-то вот более высокие вибрации, там, где свет, там, где молитвы, там, где медитации. Согласны со мной? Есть сегодня много такого, да? Так вот, есть еще места, где такие состояния вызываются еще больше ну, например если это страх если это паника если это усугубление заболеваний то есть вот эта частота наших внутренних вибраций естественно она понижается есть места на планете места силы и места такие ге гео патогенные зоны, где тоже наука доказала, и вы тоже об этом знаете, что есть места, где очень тяжелая энергетика. Я думаю, вы это тоже знаете. Кто это знает, напишите, пожалуйста, под этим видео, когда будете слушать записи, кто будет слушать записи, что есть такая тема. Дайте, пожалуйста, телефон. И я просто заодно Инстаграм забыла включить. И поэтому, когда вы знаете про такую, спасибо, про такую тему, сейчас я вам дам примеры, примеры исследований, какие, где излучение дается любое состояние, и вы больше поймете, о чем я. В конце эфира, кстати, дам простую практику, как регулярно, каждый день, делая те действия, которые обычно мы делаем, как сделать, поднять свою вот такую вибрацию свои. Об этом будет чуть позже в конце нашего эфира. Итак, я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф коуч. Сегодня хочу вам дать интересные знания, которые вы, наверняка, многие уже знаете, но как их применить чаще всего люди не применяют. Как же можно уберечься от этого коронавируса? Потому что коронавирус по исследованиям науки дает низкочастотную вибрацию в электромагнитном поле, и это размер от 5,5 до 15 Гц. Наука давно заметила, что... Дальше буду более подробнее говорить, детальнее, по цифрам. Наука давно заметила, что люди, которые находятся в состоянии обиды, гнева, болезни, усталости, агрессии, у них низкие частоты. Вы, наверное, слышали низкие вибрации, низкие частоты, да? Так вот, болезни больше находятся в тех, у тех людей. Люди склонны заболевать те, которые имеют вот такие страхи, болезни, хронические болезни, агрессию, усталость и так далее. Вот почему сегодня очень много людей, которые дают нам практики всевозможные, не просто так это все пришло. Так вот наука давным-давно показала, сколько, какая эмоция имеет герц. И вот дальше я об этом скажу. Дальше есть места, где так называемые геопатогенные зоны, где такие вибрации очень низкие. И наука тоже следила. И дала нам, дает нам эти показатели. Потому что мы с вами отслеживаем, смотрим, того, что трезвым умом показываем себе и другим, что происходит в мире. Так вот, такие места, как больницы, тюрьмы, скопление людей, метро, литейные, питейные какие-то заведения. В общем, там вибрации находятся ниже 20 Гц. Теперь смотрите, 5-10. 15. В, средних, в среднем диапазоне играет вирус коронавируса и других, кстати говоря, подобных вирусов. Все, все, что у нас происходит в нашем организме, имеет какие-то вибрации, энергетику. Каждая клетка издает энергию, и вирус тоже дает энергию. Есть даже способы лечения, которые воздействуют на наше тело, наши точки, и очень серьезные заболевания излечивают вот такими способами вибраций электромагнитных излучений. Кто об этом слышал, знает, поставьте плюсик чат. Так вот, смотрите, что интересно. Для всех низковибрационных, так называемых, сущностей, элементов этих энергетических, этот вирус опасен. А теперь Смотрите. Если вы знаете, что горе дает вибрации от 0,1 до 2 Гц, улавливайте, вирус, в том числе и в данном случае коронавирус, его отследили, он дает нам 5-15. Вот такую дали нечеткую картинку исследования. Страх дает нам 0,2 до 2,2. Держите в фокусе внимание, 5-15. Обида – 0,6 до 3,3. Раздражение – 0,9 до 3,8. Возмущение – 0,6 до 1,9. Вспыльчивость – 0,9. Вспышка ярости – 0,5. Гнев – 1,4. Держите в фокусе внимания. Привет, привет, привет, привет, кто подсоединяется. Делайте, пожалуйста, сердечки, чтобы большее количество людей это увидела, и услышало. Спасибо большое. Угу, спасибо. Так вот, еще раз подчеркиваю, кто подч подсоединяется. Вирус, в данном случае ученые нашли, его частота излучения 5-15 Гц. Я сейчас перечисляю научные исследования, которые дают ту или иную частоту Гц. Итак, вспышка ярости 0,9, вспышка... вспышка 0,5 вспыльчивость, смотрите, вспыльчивость 0,9 вспышка ярости 0,5 гнев 1,4 гордыня 1,8 гордость, то есть мания величия 3,1 пренебрежение 1,5 превосходство, ну они рядышком но все равно это другое, другая эмоция над другим 1,9 великодушие 95 улавливаете, да? И держим в фокусе внимания 0,5-15. Благодарность 45. Ну, я бы дала больше, конечно, я не согласна, но это научные данные. Я бы благодарность дала бы э, больше бы герц. Сердечная благодарность от 140 Герц и выше, то есть искренная конгруентная благодарность. Сострадание от 150 и выше. Не жалость. Жалость всего три. Разница. Вот психологи, когда жалеют кого-то, или люди, которые стремятся к жалости, жа ну, несчастные такие, им пожалеть о них, чтобы, чтобы они хотели, у них всего три герца. А вирус этот сегодняшний, 0,5-15, вот так, в таком диапазоне. Так вот, сострадание 150, жалость, жалость. Три всего. Любовь, что называется головой. Это когда человек понимает, что это любовь, что это хорошее, что-то светлое, но при этом он не любит сердцем по-настоящему. Эти вибрации 50. Опять же, здесь можно включить сердце, но выключить мозги. То есть надо тут очень четко мыслить и отслеживать, где разница, где предел. Любовь безусловная, то есть принятие того, что приходит, принятие людей, принятие ситуации, любовь безусловная, это от 150 и выше. Спасибо большое за ваши смайлики в Инстаграме и за ваши лайки, комментарии в Фейсбуке. Те, кто будут слушать записи в YouTube, тоже прошу, напишите свои ощущения. Можете поспорить, можете поругаться, я вам разрешаю, и вы себе тоже. Спасибо большое. Дальше. Эта частота названа частотой Шумана. Можете погуглить и поискать. Это научные данные. Теперь смотрите. Любовь безусловная, вот та любовь, вселенская. Мы будем, Я делала пост и спрашивала, кто хочет получить практику на увеличение личной силы, потому что эта практика будет связана со вселенской любовью. Ответила буквально человек 5, поэтому я им эту практику отдельно отправлю. Те, кто просто слушает, ничего не реагирует, ну, будьте просто потребителем, это на вашей совести. Я просила, кому? Напишите, хочу практику внутренней, личной силы. Написала человек 5. Вот им я и дам. А те, которые просто слушают, те, которые просто потребляют и даже не реагируют, не говоря уже о благодарности там, или какой-то обратной связи, опять же, это на вашей совести. Так вот, двигаемся дальше. Любовь безусловная. Я безусловную любовью буду давать и практику с этой практикой. Буду давать тем, кто хочет, действительно, кому это надо, кому не надо. Чего я буду тут шаркаться, да? Вы же понимаете. Поэтому на протяжении многих тысяч лет частота вибраций, то есть это колебаний, количество колебаний в секунду, нашей планеты состояла, составляла 7,6 Гц. Физики это называют частотой Шумана. Ученые часто сверяли с ней свои приборы. Я думаю, многие из вас здесь умные, образованные люди понимают, о чем я говорю. Человек чувствовал себя комфортно в этих условиях, так как частота вибраций ⁇ это его энергетические поля имели те же самые соизмеримые герцы. Вот есть люди, которых вы не переносите, есть люди, которых вас не переносят. Вам с ними дискомфортно, правильно, потому что разная частота вибраций, разный уровень, разная, разная настройка, разная. Поэтому люди также вот выбирают друг друга. И вот сейчас, когда семьи дома или же люди объединяются, понимают друг друга и пытаются работать над собой и помочь другому, или же они усиливают э, свою опасность, усиливают опасность заболеть, выбрасывая вот эти вот э, нетерпение, злость, раздражение и так далее. Понимаете о чем я? Кто понимает? Плюсик в чат. Но за последнее время резко начала возрастать. Вот это число Шумана, частота Шумана. И вот динамика, динамику дают такую. Смотрите. С 95 -го года 7,8, январь 2000-го 9,3, январь -го 2007-го 9,8, январь 2012-го 11,10, январь 2013-го 13,7, январь 2014 14,9, февраль 2014, почти 15 герц, март 2014 года, 15,7, апрель 2014 года, когда вот эти войны, разрывы, взрывы, да, вот как уменьшается вибрация Земли. Спасибо большое за то, что пишите мне смайлики, друзья, в Фейсбуке и в Инстаграме. И поэтому даже если рассматривать ситуацию, которая с точки зрения науки происходит сейчас в нашем мире, то вы понимаете, что частота герц растет, вот эти вибрации. И человек, не повышающий свои вибрации, а наоборот, находящиеся, я об этом раньше говорила в других видео, просто не называла цифры, находящиеся в обиде, в горе, в жалости, в, в кусании друг друга, в ненависти, в итоге нас сталкивают на низких вибрациях, и нас, нас в войну разжигают, ненависть друг другу разжигают. И когда люди не работают над собой, когда люди не ставят цели, не работают со своими мозгами, я говорила, сколько расстояний, какое у нас расстояние между небом, и, и Землей, да, образно говоря, какие расстояния между планетами э, соответствуют длине нейронов наших человеческих, люди их не используют. Они даже не знают, чего они хотят. Поэтому в их головы, на этой низкой частоте, когда они в страхе живут, в горе, на них, конечно же, грузят mm -hmm. всякую, всякую нечисть, из-за которой происходит еще больше воин, разрух, люди грязно кидают все, ненавидят друг друга, друг друга обманывают и так далее. И поэтому на все это дается для того, чтобы мы воспользовались этой чисткой и начали повышать свои так называемые внутренние вибрации. Что это значит? Если человек находится в состоянии страха, бездействия, бездействия осуждения другого, ругается, злится, обижается, у него какие-то болезни, соответственно, если человек не повышает свои вибрации, не занимается собой, не включает трезвый рассудок, то ему же намного будет легче, к сожалению, подхватить этот вирус, и не только этот, и, естественно, уйти из жизни. Поэтому я говорила на предыдущих видео, и сейчас говорю, пришел, ребята, чистильщик, чистильщик. Когда собираемся в общих медитациях, молитвах, это очень здорово работает. Но когда люди только молятся, и ничего не делают. Помолились и пошли дальше, как в церквях, в религии. Помолились, или идет служба, они там что-то там обсуждают кого-то, шумят, разговаривают. Помолились, вышли на улицу, друг друга обсуждают. Ну, это религия. Вы же понимаете, религия – это не Бог. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому высокодуховный человек – это человек, который использует сердце и Бога внутри. И когда мы понимаем с вами, что есть такие цифры, которые реально говорят, что частота вибраций этого вируса 5,5-15. И все цифры, вы понимаете, какая эмоция ваша отдает какую, какую вибрацию. Значит, вот это дает вам или рост, или, или разрушение. Поэтому, что я хочу сейчас вам дать в результате нашего видео? Первое. Для того, чтобы подняться из этой болезненной ситуации, которая сейчас происходит, для того, чтобы вы могли легче перенести этот вирус, всего понимания и принятие другого человека. Дальше. Конкретные действия, поступки по отношению к тому, что сегодня происходит. Критическое мышление взрослого, зрелого человека – ни на кого надеяться не надо. Надо идти в интернет, обучаться новым профессиям и обеспечить свое будущее. Три месяца, пять, шесть, семь. Спасибо большое за вашу поддержку. Это все закончится. Кто выживет, кто не выживет, кто как выживет, мы не знаем. В любой, в любой кризис, который был уже в нашей стране, вообще за время развития человечества, в любых кризисах выживали те, кто видели дальше, кто не опускали руки, кто были милосерднее, добрее, кто делились своим чем-то полезным, поддерживали, помогали друг друга. Выживали те, кто думали трезвой головой, а что я буду делать, когда до вот какой-то период времени все остановится, как я буду кушать, что я буду кушать. Есть люди, которые накопили себе денег, что они будут делать, никуда не выходя. Для этих людей тоже будут предложения, и такие люди тоже будут себе искать какие-то развлечения, саморазвитие, заниматься собой, своими иностранными языками, тех, у кого деньги, конечно же, есть, и кому не надо какую-то профессию изучать. А вот тем людям, у кого совсем, простите, рекомендую заняться поиском работы в интернете. Напишите, кто из вас работает в интернете, чтобы я понимала, кто из вас уже мои коллеги. Я работаю уже более семи лет после ухода из государственной службы. Я освоила, насколько могу и насколько смогла, и себя хорошо здесь чувствую. Поэтому сейчас люди, которые примут, примут реалии сегодняшнего дня, они выиграют. Ну, а те, кто слушали меня до конца, делают свои выводы, а я обещала практику. Практику, которая повышает уровень вибрации. Причем эти практики очень простые, главное их делать. Смотрите, в нашем мозге есть такое, такой раздел, как ретикулярная формация. Она отвечает за фокус внимания. Вот там, где фокус нашего внимания, там наша энергия. Как в повседневной жизни можно поддерживать себя на высоких вибрациях? Вот утром вы идете умываться. Женщины особенно и мужчины, вы когда умываетесь, вы о чем думаете? О чем угодно, только не о том, что вы делаете, правда? Поэтому, когда умываетесь, фокус внимания на том, что вы делаете. Умываетесь и чувствуете свою кожу. Ваши руки вот в этих местах. Особенно, когда вы их потрете, дальше водичка, что там у вас такое, вы или крем или что-то, вы, вы фокус внимания только на коже. Вы себя умываете, вы смотрите, вот массажные линии какие-то проводите, вы делаете каких-то пару минут, вот своему телу уделяете внимание, своему лицу. Я говорю только про умывание. И вы фокус внимания держите только здесь. Глазки закрыли, или можете смотреть на себя в зеркало. Желательно, если смотрите, вот сюда смотреть, вы вообще будете в полном трансе. Вот в зеркало смотрите, есть очень крутая практика на обретение личной силы, я их буду давать отдельно. Вы сюда смотрите в зеркало, не мигающими глазами, а параллельно себя гладите. Это невероятная практика. Если вы ее делаете регулярно, вы заметите, как вы похорошеете, как вы станете здоровее, как кожа станет мягче, легче. Эта практика была полезна. Вы пьете воду. Утром теплую. Вы знаете, что ну, после того, как вы проснулись, вам нужно благодарить за то, что вы проснулись. Спасибо вам огромное, Facebook, спасибо вам огромное, Instagram за то, что вы меня поддерживаете. вы пьете все воду, теплую, да? Воду желательно пить. И сейчас, когда у нас идет э, перед Паской, перед Рамаданом, вот эти всякие дни для чистки, видите, не просто так этот вирус пришел, что мы почистились и, и, и, и через еду. Желательно сейчас сидеть на голодовке, приучить себя к этой аскезе, приучить себя к этой, ну, повернуть себе себя. Когда вы утром пьете воду, теплую воду, вы закрываете глаза и думаете только о том, как ваша вода по капельке заходит в каждую клеточку, очищает ее. У кого-то какой-то недуг, вы фокусом внимания, пока пьете воду, думаете только о том, как вода проходит, там, лечит какой-то ваш орган внутри, как расправляется ваша кожа, как вы там, и так далее. То есть вы думаете только о том, как вода медленными капельками проступает в ваше тело, наполняет каждую клеточку, и в этот момент, когда вы просто пьете воду, вот вы заметили, как я сейчас стала другой, когда я только закрыла глаза и побыла внутри с собой. Даже я все увидела, как, как лицо стало такое, даже приятнее стало. Да? Вот вы заметили, да? Вот я же сама себя сейчас, я же вижу себя вот здесь, когда выступаю перед вами. Это все очень сильно работает. Когда вы кушаете, вы о чем думаете? Тоже о чем угодно. Кушаем на ходу, нам некогда. В этот момент, когда вы кушаете, медленно разжевываете еду. Представляйте себе тех людей, которые вырастили эту еду. Благодарите, посылайте им благодарность. Когда вы знаете, что эта еда где-то выросла в поле, в ветру, в земле, в солнышку, благодарите, вы будете на это тратить несколько минут. Зато вы будете в состоянии включенности в момент. Зато вы будете иметь силу делать то, что вы делаете. Потому что у каждого из вас должна быть сегодня определенная конкретная цель на выживание обретение нового, новой профессии, если у вас нет. Если кто-то работает в онлайн, вам легче, потому что сегодня люди сидят дома. Сегодня только интернет может помочь и заработать, и обрести свои силы, и работать на отложенный результат. Потому что у вас для этого есть супер уникальная возможность повысить свои вибрации, свою внутреннюю силу. У вас есть возможность сделать... Промыслить о том, что вы взрослые люди, и ответственность только на вас. И взять для себя тот вид деятельности, который вам нравится, любую профессию, которая вам нравится. 31 марта я буду проводить отдельный мастер-класс "Пять способов заработать в интернет-кризис, в чтобы выжить». Рекомендую этот мастер-класс попасть. Ссылочка будет в шапке профиля и будет отдельно в фейсбуке и в других соцсетях ссылочка на этот мастер-класс. И под этим видео в YouTube тоже будет ссылочка на мастер-класс 31 марта. Повышайте свои вибрации и вся жизнь и все, что вы делаете, только в ваших руках. Спасибо вам огромное за ваши смайлики, за вашу поддержку. Я желаю вам быть здоровыми и быть вибрации. Запись можете послушать, она сохранится. А я вам желаю всех благ.